Комната расположена в кирпичном доме, светлая, не торцевая. Выполнен недавний косметический ремонт, широкие коридорные секции, культурные соседи, чисто в общих местах, шаговая доступность социально важных учреждений, рядом продуктовый рынок и дом быта, а также баня и культурно-развлекательные учреждения. Отличная транспортная развязка, помощь в ипотеке, возможно доплата материнским капиталом. Звоните, договориться о просмотре.